Let's uh go. -huh. Тепло твоих рук Ты только скажи Одна не смогу Следи за себя Пойдешь, уходи Уже не принять Я буду один Не слушай меня Мы тонем ко дну Поэтому я Сегодня буду Буду танцевать Жаль не с тобою Но живу тобой Ты не моя Сегодня буду We're Тобой. Ты не моя кабинет, не меня Что обнимал тебя уже, другую Зеленый Ты не моя никак не нет меня.